Привет, YouTube Посмотрим очередную посылочку, которая приехала из Китая. Скроем. Это коробочка большая, но очень легкая. Мне вот интересно, что здесь. Это спортивная экипировка. хорошо запаковано так внутри у нас это белая штучка Должно быть, а только да. Это чем то чем-то мне напоминает. Разматываю, разматываю а внутри. Ага, понятно. А внутри тактические очки. Угу. Указан какой-то с подписью заказ. Корешочек. И очки без упаковки. Просто в пакетике. Значит... Да, был такой заказ у меня. Прорезиненные ушки. В общем... Сейчас посмотрим, что тут написано. Фалат. Ну, нормально, ты прям стрелок. Достаточно неплохие. Вот. Прорезиненные носик. Толстое такое какое-то полимерное стекло. Ну, качество хорошее. Все, спасибо за внимание. Смотрите мои обзоры. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.